Сильнее, чем я думала. Похоже, продолжить поединок смысла больше нет. Солдаты! К черту часть, В атаку! Слава вечности! славы шизофренины руками! Они идут приготовиться! им садницы! Все за мной!